доброго здравия уважаемые друзья на связи мошкин владимир сообщество правовед сибирь давно не записывал видеообращение ну как давно несколько недель по поводу правовед сибирь у нас здесь отличный работающий сайт большая команда людей если вы будете покупать три пакета документов по отдельности умножаем на 3 это будет 54 тысячи так что вот имейте в виду что лучше всегда покупать сразу полный пакет документов и не париться уже с ценами те люди которые очень важно хочу обратить внимание те люди которые находятся в рассрочке то есть за два года работы правовед Сибирь, есть те, которые все два года платят рассрочку. Кто-то 1000 рублей оплачивает, кто-то 500 рублей, кто-то там перестал оплачивать. Так вот, я прекрасно понимаю, что у каждого там разные обстоятельства. Но если вы более полугода, более трех месяцев находитесь в сообществе правовед Сибирь, Пользуйтесь всеми чатами, консультациями. Все это в неограниченном количестве ну, доступно всем. То есть созвоны, вебинары, семинары, документы, разработка личных каких-то документов под индивидуальную ситуацию. Там защита от правовед Сибирь, там экстренные обращения, когда там уже до критической ситуации коллективные обращения пишем публично все опубликовываем, то есть, э, сотни людей подключаются, обращаются в ваши инстанции, которые вас с вами там э, оказывают вам сопротивление, то есть, коллективные жалобы все это пишется, опубликовывается в интернете, все вот эти вот ресурсы, все вот эти вот ресурсы, они вам доступны. Вход в сообщество, он одно... один раз платится, то есть, это всего лишь разовый вход на площадку «Правовед Сибирь», чтобы получить весь доступ ко всем ресурсам сообщества во всех странах, во всех городах, деревнях и так далее. И это не какие-то там жесткие требования. ну Такова реальность. То есть мы на вас работаем, мы тратим свое личное время, с, содержим сообщество, платим за автоматизацию, платим за интернет, всякие фишки там, которые очень дорого стоят. Яндекс, Директ и прочие там рассылки там, люди сидят, занимаются, пишут вам письма, инструкции на почту, все присылается. Я им плачу вот с этих денег, которые приходят через сайт. Плачу зарплаты людей. Расходы по сайту. Те, кто ко мне обращается в личку, я им показываю все, сколько, куда, чего уходит. Я вам могу сейчас сказать, что расходы по сайту составляют. То есть, по вообще, для того, чтобы содержать в полной мере сообщество в том виде, в котором оно есть, и платить все расходы э, людям зарплаты, которые участвуют в поддержании работы функционала сайта, колл-центра э, и так далее. 275 тысяч в месяц я оплачиваю расходов. Несу расходов. По содержанию э, вообще всего сообщества «Правовед Сибирь» в месяц 275 тысяч рублей. Кто в личку ко мне обращался, тому я это все показывал и демонстрировал, куда что уходит. Поэтому нету мне смысла там никого вводить, ни в какие заблуждения. Я говорю как есть, всегда отвечаю за свои слова. Э, решайте сами. То есть, как вам жить? Я... Вектор направления задал. Хотите, двигайтесь вместе, не хотите там двигайтесь сами, как посчитаете нужно. А вот есть сайты для тех, кто полный пакет документов купил, 30 тысяч заплатил. Для них отдельный сайт происходит там работа. Для всех остальных людей есть по регионам. Центральный округ, Приволжский округ, Сибирский округ, Северо-Западный округ, Дальневосточный округ, Северо-Кавказский, Южный, Уральский округ. И различные сайты по другим тематикам. Там по паспортам СССР, по Белоруссии, по уголовному праву, ювенальная юстиции, ГИБДД, массовые иски в суд, там профсоюзы, есть, ЖКХ. Просто обсуждение различных документов в чат. То есть, разные круга, даже есть чат вот о пенсиях. То есть, вот, это, вот эти все ресурсы, они вам могут быть доступны, если вы являетесь членом и участником «Правовед Сибирь». Решать вам. Нормальный человек, любой среднестатистический человек, используя эти знания, он начинает зарабатывать денег больше, чем он получает на работе. То есть любой человек в течение двух месяцев в «Правовед Сибирь» начинает э, зарабатывать денег больше, чем получает на работе. За счет того, что он начинает помогать людям, используя наши правовые знания, нашу школу, нашу академию правовую. Если вы погрузитесь... И разберетесь с этой информацией, вы сможете помочь своим близким. Они вас благодарят там, монетой, деньгами, там, своими там, поступками и так далее. И вы станете богаты. Кто владеет знаниями, информацией, тот владеет миром. Мы даем знания и информацию. Пожалуйста, используйте. Если вам лень, то это ваши проблемы. Мы не будем и не хотим работать с лентяями, которые не хотят образовываться, не хотят учиться, не хотят ничего делать, а хотят просто сесть на шею и ехать. Пожалуйста, есть юристы, вокруг их тысячи, десятки тысяч юристов, контор различных юридических, обращайтесь туда, садитесь им на плечи, платите деньги, пусть они вас возят. Правоведы никого никогда не возили и возить не будут на своих плечах. Мы вас можем научить, дать вам инструменты, показать путь, провести за ручку по этому пути. Но идти ножками шагать, ручками писать, головой думать и тратить время на свое обучение, тратить свое личное время, вы будете делать сами. В жизни, в жизни все по-взрослому. Так что еще один момент. По поводу того, что там мне говорят, что вот деньги там, не деньги, правед Сибирь берет там, кто-то там жидами обзывается, ругается и так далее, и тому подобное. Мне без разницы, кто что думает. Я делаю то, что считаю правильным делать. Кто считает, что знания должны быть бесплатными, ну пожалуйста. Обращайтесь в Google, в Яндекс, в поиске вбивайте, в Ютубе вбивайте, получайте знания безоплатно. Нет проблем. Если вы хотите конструктивной работы, хотите иметь наставника, который вас будет обучать и сделает из вас сильного и грамотного человека, пожалуйста, вам в дорогу в правовед Сибирь. Но скажу один момент, что... Ничего в жизни не бывает безоплатно. Те люди, которые получали от нас пакеты документов безоплатно, у них нет результата. А почему? Потому что вселенная и законы мироздания устроены так, что они всегда наводят баланс. Где-то убыло, где-то прибыло. Где существует пустота, где ничего э, человек не платит. То, соответственно, там пустота и будет оставаться. Там никаких событий не будет происходить. За все нужно платить. Баланс наведется, выровняется однозначно. Если вы где-то украли, потом где-то потеряете. Если вы где-то кому-то помогли, подарили там, свое время, внимание, то вам вернется. Все работает, все гармонизируется Вселенной. И вы, и не я, и никто другой не может повлиять на эти законы. Вернее, на коны мироздания. Все устроено по кону. Если вы работаете в гармонии с вселен... со Вселенной, то у вас все будет ладиться. В правовед Сибирь все ладится уже два года. Хотя два года назад и в течение этих двух лет нам говорили, что да все там схлопнется, все закроется, никакого роста, никто ничего не выиграет. Пожалуйста, заходите на сайт примеры выигранных дел. Здесь часть и в самом низу больше выигранных дел. Пожалуйста. 142 или 143 выигранных дела на разные тематики с использованием правовых знаний потом отзывы людей люди скромные много мало кто делает отзывы мало кто публично заявляет о том что ему помогло участие в правовед сибирь все люди в открытом доступе на иконочке нажмете вот к ним в личку можете добавиться вы должны понять одну главную истину что Деньги, здоровье, оплата, я имею в виду, деньгами, здоровьем, материальными ценностями, потери имуществом, кражей золота, если у вас украли там, или еще что-то. Это все фигня. Самое дорогое, чем вы платите за всю свою жизнь. Вы платите своей жизнью. То есть цена на самом деле, цена всего на кону. Это ваша жизнь. А все остальное ерунда, пыль. Просто пыль. Вы платите своей жизнью за все, что происходит ежесекундно. И поэтому я вас призываю изучить коны мироздания. Самые основные. В интернете найдете, загуглите, кому не лень. И вот когда вы их будете придерживаться и по кону будете жить, Тогда у вас жизнь гармонизируется, и у вас все будет в достатке. Желаю вам всех благ, благоразумия, успехов. До скорых встреч.